Я приехал из э, Народной Республики в Бангладеш в 1987 году учиться в Советском Союзе. Во время учебы познакомился с своей будущей женой. И после учебы, окончания института, улюбился и женился скажем так. Врачом работает очень нравится. Хорошие мои пациенты, очень хорошие. Я уважаю их. Я думаю, они тоже меня уважают. Миграция должна быть, вообще это в мире, это такие есть. Без миграции куда? Даже животные мигрируют, а почему человек не должен мигрировать? Это очень хорошо для миграции, но миграция должна быть контролируемой. Не то, что приехал, как, куда хочу там жить. У каждой страны есть своя культура, у каждой страны есть свои проблемы, должно быть смотреть, где что-то подходит. Учитывая, что я здесь да, очень давно живу, все кто приезжает сюда со мной связывается, да. Помогаю переводом бенгальского языка на русский, бенгальский, русский, английский, чтобы индийский язык понимаю. Ну, белорусский вот так немножко понимаю, скажем так. Мои дети умеют, пара белорусски говорит, да. Ну, они к школе учат поэтому. Они меня иногда смотрю, да. Понятно, вроде бы понимаю, но пациенты приходят иногда бабушки, которые по белорусски говорят. Ну, понимаю, родиви, что говорю. Я думаю даже по-белорусски, скажем так, по-русски думаю. Уже не перевожу, например, как раньше было сначала. Или русский язык переводил в уме, например. Английский или в своем языке сейчас нет.